Меня зовут Алина. Добро пожаловать на мой канал. Я очень рада вас видеть. Итак, сегодня у нас видео, на, точнее, ну такое никто не снимал, могу сказать точно. Это видео на тему, как я буду повторять внешность и создам лук, как я выгляжу в реальной жизни. То есть я попытаюсь найти вещи, приближенные, которые у меня есть в реальной жизни. Ну и черты лица, там и все вот это такое. Но перед этим, как видео начнется, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вам не сложно, мне приятно. И, кстати, я до сих пор болею. Вот, у одного из моих родственников на следующей неделе день рождения. Ой, я болею. Замечательно. Итак, ну и что, все, начинаем. Итак, и перед этим, как мы начнем создавать... Мой образ, как я выгляжу в реальной жизни Я расскажу маленькую историю Надеюсь, она вам будет интересна Вы скажете, опять она будет трендить не по делу Да, я люблю трендить, особенно на ютубе и не по делу Начинаем Итак, это история с подругой Ну, как я снимала видео вчера с ней Ссылочку на ее видео со мной я оставлю в описании Вот ну и что, собственно, говоря там? Она мне предложила снять видео, типа, «Алин, давай снимем видео». Ну, я такая, типа, ну, окей, окей, допустим, окей, вот, да. Вот. Собственно, я согласилась, и она мне была в друзья, потому что, ну, она моя подруга, это, во-первых. А я говорила в видео, где я почему удалила я друзей, там было сказано, за исключением тех, кто по-настоящему друзья, да? То есть, я с ними дружу, где-то еще переписываюсь, вот. Собственно, э, я согласилась, и да, мы начали снимать видео. Снимали у меня на общественной локации, по-моему, она называлась «Моя усадьба, -оснав... особняк в Валибу». Вот эти вот радужные цвета. Ахр. Рада. Я карта, извините. Вот, собственно, как-то так. И э, мы уже включили запись, то есть она даже, не, она даже не подписала видео, то есть не сделала превью, не сделала ни заголовок видео. Вот не описание, просто описание в описании просто ссылка на мое видео, а я ее попросила ставить ссылку на мой канал в целом. Зачем мне ссылка на видео на какое-то отдельное, вот. Собственно, начали мы снимать и она могла бы вырезать момент, где я спрашивала, запись идет и типа мне лично стыдно за этот момент. Потому что просто ради интереса спросила, идет запись или нет Ну просто я не знаю, че, включил человек запись или нет Собственно вот, и э, я ей говорила, как правильно делать То есть помните, как я делала, когда я еще не озвучивала видео, то есть я просто писала Я ставила саму запись на паузу, писала, убирала вот этот вот чат, ну вот общий и все И потом включала запись. У меня над башкой появилось то, что я написала. Вот. Ну и как бы всем было удобно читать, потому что, ну, в чате это читать не очень. А самое первое моё видео похоже на видео у моей подруги. У неё 29 подписчиков. Вот. Так что ссылочку на ее канал и ссылочку на ее видео я решила написать в описании. Вот как-то так. И что бы еще хотела сказать, что качество видео у нее, ну, так скажем, прямо не очень. Потому что у нее там все ага, вот эти вот пиксели. Ну, все расплывалось просто на пиксели. То есть их как она синхронизация вертикали отсутствует вот но это когда просто не соблюдается то есть я вот могу вертеть например вот игру какую-нибудь вот так поворачиваться и у меня там будет все нормально то есть не будет расплываться все на пикселе но ну, вы надеюсь поняли у нее расплывалась иногда на пиксели на каких-то моментах вы можете сами посмотреть. Вот, и у нее еще постоянно все видео вылазило. Google фильмы не отвечает. Google Play не отвечает. Короче, знаете, вот эти вот старые Android, это телефоны старые такие. Вот у них там, получается, пишется, что какое-то приложение не отвечает, то есть бой в программе в самой. Вот. И, собственно, меня это подбесило маленечко, И она даже не вырезала мом момент, где я спросила, идет запись или нет. Собственно говоря, а мы еще до этого пытались снимать, то есть я снимала, и, и она снимала. По идее, должна была. Собственно, я ее ждала час. Пока она там всех соберет. И потом она вообще вышла из сети, я ее еще час ждала. Ой. Вы бы знали, как меня это все выбесило. И я бы с ней больше видео не снимала. Извини, пожалуйста, если ты это смотришь, ну правда. Вот и потом она еще предложила снять видео, но я согласилась. Только теперь снимала только она. Потому что, ну, память телефона забивать это не очень. И кстати, в следующем видео я покажу. Видео Которое не выйдет на канале То есть, что я наснимала там В это время Ну, когда мы первый раз попытались видео снять, вот Значит, приходим мы На КК Да, мы решили снять конкурс мод Пришли мы на КК И, собственно говоря Там были два пацана Не такие тупые Просто меня так они выбесили Извините, пацаны, если вы этого смотрите Правда, серьезно. Даже вот человек, например, написал, там был пацан с 20-м левелом. И он написал, что господи. Я забыла, что я хотела Вот. Он, короче, написал, что он будет судьей. Ну, типа, я спросила, кто судья, и сразу же написала не я. Потому что я не люблю быть судьей. Это сложно меня этого бешивать просто. Поэтому вот. И он написал я, а потом мне в ВВС пишет. Я же судья, да? И такая... Боже. И... Они там не могли рассесться, и меня понесло так, что меня не было не остановить. Меня оно ну, так это все выбесило, что я да, начала писать там матершинные смайлики. Ну, типа, типа цензура. Повторяю для тех, я не покрывала человека матом. То есть смайликах зашифрованным мат э, Это просто смайлик означает то, что вы взбешены то есть если просто вы отправите малик злиться то вы просто злитесь вы там прям беситесь это можно написать именно этот смайлик, вот собственно как-то так и я даже начала писать большими буквами и вначале еще другой пацан был тоже с 22 с 21 с 20 уровнем вот так вот и, и что в итоге он сказал я тоже тут, а потом мы начали уже по видео разговаривать. И он потом, эй, я тоже тут. Я написал, да, молодец, молодец. Ну что я могу еще написать? Девочки, что я могу еще написать? Девочки, мальчики, вот, собственно, вот. И что я могу написать больше? Меня это просто выбесило, и мы с трудом закончили это видео. точнее, как закончили? Знаете что, какую тупость она совершила? Она просто за... закончила запись на второй теме. На второй. Просто... меня в шоке. Но я посмотрела это видео, мне стало лично за себя стыдно. Вот, ну это как бы ее решение, ее выбор, я как бы ее не заставляю делать, как я хочу, поэтому она сама решает. Извини, если ты это смотришь, правда. Меня это так выбесило просто вообще. И это было еще вечером, я хотела спать, и она предложила снимать видео, и Я согласилась почему-то. И мы пошли снимать, мы сняли, и все, я ушла оттуда нафиг, потому что оно ну, ну, мне надо. И я потом забыла, блин, она же еще превью, наверное, сделать ей надо. Ну, типа, я потом подумала, что она сама его сделает без меня, то есть мне не надо фототься на превью. Вот. Интересная история, правда? Ну, вот, короче, вы сами все посмотрите. И вы сами, сами убедитесь, да. Собственно, вот, и это вся краткая история... Да, на 10 минут, это краткая история. Ну, теперь все, переходим к самому... к самой идее видео. Итак. Собственно, я уже у себя в гардеробе. Собственно, создаю нового персонажа. Кстати, это примерно как я выгляжу, но это не так. Вообще не точно. Поэтому что мы сейчас сделаем... Да, это внешность, которую я хотела носить, потом я передумала, она мне не понравилась. все отстаньте от меня. Собственно, создаем нового персонажа. Я это ускоренно наложу музычку, потому что... Э, Но ну, озвучивать это просто нету смысла. У меня болит горло еще Вот. Собственно, начинаем... Вот такой вот образ получился Но эти вещи у меня Господи Вот, собственно говоря, вот такой вот образ получился Вот эта прическа, конкретно вот эта Ее добавили вчера От Лохайт Хайт или еще как-нибудь Вот Ну, какой-то такой крутасный дорогой бренд я ее купила, эту прическу, за 2000 с чем-то вакоинс. И она прям точь-точь, как у меня в реальной жизни. Я ее купила. Ну, почему я сделала такой контуринг и губы красные? Потому что, если я бы я сделала губы, как у меня, то это бы испортило всю картину, да? Собственно, вот. Такой вот наряд, образ. Мне безумно нравится. Так, вот, собственно, как это выглядит сзади. Вот. Ну и все, теперь можно закач... заканчивать видео. Итак, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вам не сложно, мне приятно. Ссылочки я оставлю в описании под видео. Подписывайтесь и на подругу, и на меня. Поэтому всем удачи и Пока.